Первый урок. الدارسول Авалу. На первом уроке мы с вами затронем четыре важных момента. Мы будем разбирать, что такое гада, что такое гада. Что такое Магада? Что такое Агада? И что такое Мангада? ГАДА переводится как это. Это. Магада это мы переводим как Что это. Агада это перед гада ставится А. Вопросительное. А. Гамза вопросительное. Переводится А это. Мангада кто это? Мангада. Итак, у нас есть Магада, что это? И есть Мангада, кто это? Но давайте теперь более подробно будем разбирать каждый из этих элементов. Итак, Гада, Гада. шаратин имя указательное, Лильмуфради. для единственного числа должно быть единственное число, не двойственное, не множественное число в единственном числе. Альмузакер Значит, здесь музакер – это мужской род, женский здесь отсутствует. Никак не можем мы сказать «это». Здесь должно быть «это», «это». Потому что для женщин будет уже «это», другое уже и шаратин». «Гада» для мужского рода. «Аль-кариб» – близкий. «Это», «это», «это кровать», «это доска», «это», «это», «это». А для отдаленных предметов мы будем уже говорить другое слово аляк или для тех, которые имеют «акл» – разум вагойр или и для тех, которые не имеют разум еще раз значит гада мы сказали гада это «исмуишаратин» – указательное истоимение. она указывает ты через него указываешь это что это а что это такое что это бля Предмета, который находится близко. Для предмета, который находится в единственном числе. И для предмета, который, имеет акл, который не имеет акл, и для предмета, который в мужском роде. Например, дом, лестница, стол или еще что-то. Понятно, да? Итак, давайте посмотрим примеры. Примеры для тех, которые акл и которые не акл которые имеют разум, которые не, не имеют разум. Для тех, которые акл, разумные, мы говорим, гада-роджилл это роджил, гада-волядун это валят, гада-шейхун это шейх, роджил это мужчина, валят это мальчик, шейх это стариц, гада-роджилл это мужчина, гада ВАЛЯДУН» – это мальчик, гада-шейхун это старец или старик. Дальше, не имеющий акл. Гада китабун – это книга. Гада бабун – это дверь. Гада калямун – это карандаш. Китабун, бабун, калямун не имеют акал. «разум», разум. Следующий. МАГАДА – что это? МАГАДА, МАГАДА, МАГАДА. Что это? А что это такое? МАГАДА, МАГАДА. Значит, ма это «Исму стифамин. «Ма» – это «Исму истифхамин». «Исму истифхамин» и применяется оно для «Гойру лаакль», «Ли Для тех, которые не имеют разум. То есть имя вопросительное «Ли гойри лаакли». «Ма» – «Исму истифхамин», «Ли Например, «Магада» – «Что это?» Гада китабун. Это книга. Здесь правильно. Вопрос задан. Правильный ответ. Магада. Что это? Гада бабун. Это дверь. Магада. Что это? Гада калямун. Это карандаш. Здесь тоже правильно. А теперь неправильные вопросы. Магада. Гада роджулен. Здесь вопрос неправильно задан, потому что роджуль это тот, кто имеет акл, Мужчина. Тот, у кого есть акл. Поэтому мы здесь должны уже говорить не ма, а ман. Мы должны уже говорить мангада. Дальше. Магада. Что это? Магада Валядун. Это ребенок. Тоже неправильный вопрос. Нужно говорить мангада. А, теперь добавляем... К слову «гада» – «а» впереди. «Агада». «Агада сарирун?» Вопрос такой. «Агада сарирун?» А это кровать? Даже в русском языке мы спрашиваем. «А это что?» «А это не кровать ли?» «А это где?» То есть мы всегда впереди «а» ставим. В арабском языке тоже «а» есть. «Гамза то стив хаме» – это «гамза вопросительные Это «харф». «Харф», то есть буква это «Джаваб». И на него должен быть ответ. Джава Богу, Наам, Ауля, Наам, Ауля. Да или нет? Да или нет? Понятно, да? А, значит, гамза ту листи в гаме. Гамза вопросительная. Это буква. И ответ на него будет да или нет. Ага да сарирун. А это кровать? Да. Наам, гада сарирун. Агада сарирун, нам, гада сарирун. да роджулин, нам, гада роджулин. Да, это мужчина. Да, это кровать. Агада курсиюн, а это стул. Ла, гада сарирун. Нет, это кровать. Агада вальядун, а это мальчик. Ла, гада роджулин. Нет, это мужчина. Дальше. Мангада. Мы сначала с вами проходили ма -гада». Ма- это для тех, которые не имеют акл, а Ман- это для уже тех, которые имеют акл. ман -гада». Ман- это значит Исму-Истифгамен. Лель-Ак-эли. «Лель ман- это Исму-Истифгамен. или Ман- имя вопросительное для имеющих разум. Вот эти определения вы должны знать наизусть. Вы должны знать наизусть, потому что в будущем вы уже будете спокойно брать любую книгу и делать шарх на любую книгу арабского языка. Ман и Смуистифаминг лилякали и правильно строить свои предложения. Мангада, кто это? Гада Табибун, это Табиб, это врач. Мангада, кто это? Гада Валядун, это мальчик. Гада Валядун, это мальчик. Мангада, кто это? Гада Толибун – это студент. Гада Толибун, Толиб – это студент. Теперь неправильный вопрос. Мангада, кто это? Гада Здесь ман неправильно поставили. Здесь нужно было ставить ма. Магада, гада Китабун. Мангада, кто это? Гада Здесь тоже неправильный вопрос. Здесь нужно было сказать магада, потому что Китаб и Калем. Книга и карандаш, они не имеют разум. поэтому мы должны были спрашивать маагада. Агада табибун, а это врач нам. Агада табибун, это врач. Агада кельбун, а это собака нам. Агада кельбун, да, это собака. Агада талибун, а это студент ля. Агада табибун, нет. Это врач. Агада тайтун, а это кот. Агада келбун. Субхана каллахума вихамдик ашхадуалла и лаха и лаанта ватубу и лейки.